Mm-hmm. Вопросы по решению проблем с зубами имеют глубокую историю. Сегодня без особого труда в любой стоматологической клинике можно удалить ноющий или остро болящий зуб, поставить пломбу с гарантией на много лет, покрыть остаток зуба драгоценной или белой коронкой или еще много чего. Но зубы все равно продолжают портиться. И к определенному возрасту у некоторых людей зубов практически не остается. Если остается, в виде протезов причины разрушения зубов до сего времени практически не изучались исследования в этой области не велись и особо значимых знаний в этой области практически нет в этом выпуске киножурнала мы лишь немного приоткроем причину потери зубов под причиной мы не подразумеваем поедание шоколада конфет пользование плохой зубной пастой недостаточное содержание кальция в пище это не причины, это лишь уровень стимуляции процесса потери зубов. Здесь все нарисовано, поэтому я говорю, есть специфика. Зуб очень э, специфичный был, действительно, орган. Если вы помните, вот э, кто ходил на мои прежние семинары, здесь просто очень много новых людей, но те, кто ходил на мои старые семинары, помнят, что меня все время спрашивали о зубах, а я все время конфузился. Я говорил, ну вот никак. Потому что очень сложно, как с волосами, так и с зубами. Оказалось, орган, который имеет и внутреннее свое проявление, и внешнее, и оказалось, что там немножко другая технология. В фонде Аркадия Петрова с 2004 года все чаще и чаще на семинарах задавался вопрос. Вы регенерируете зубы, а зубы восстановить можно? Теперь можно ответить – да. Такие вопросы мы решаем. Но это вопрос плотной совместной работы. Однако восстановление зуба или нескольких зубов еще не решает проблем человека, остается главный вопрос насколько затронута причина заболевания? В чем состоит основной вопрос? В осознанности этих причин, в глубоком понимании. Почему все так стоит серьезно? Потому что больной зуб в ряде случаев предохраняет человека от большего разрушения организма. Если зуб восстановить без осознания причин и глубокого понимания то проблема проявляется в другом органе и может быть гораздо более ощутимой. Но это осознается людьми не сразу. А теперь начнем с истории технологии регенерации зубов в фонде Аркадия Петрова. Одно из первых свидетельств регенерации зубов пришло с Дальнего Востока от одной из наших учениц Ирины Рудаковой. Она живет в городе Владивосток. Интересно подметить, что она медицинский работник. Ну, я свидетельствую, что у меня выросли зубы за месяц. Прочитала... Это коренные зубы, я их вам не могу показать. Я прочитала книгу, поверила. Книга очень сильное воздействие произвела на меня. Пошла, училась на второй ступени. это уже как продолжение учебы. Первая книга, потом учеба. Поставила целью вырастить зубы к приезду Аркадия Наумыча. Ровно за месяц. А все остальные зубы, еще там их 32 намечаются, за год. Но ну вот ровно через месяц у меня зубы выросли. А зубной врач это засвидетельствовала. Ирина Рудакова провела серьезное исследование своего организма на предмет порчи зубов. И выявила очень интересные результаты. Я могу рассказать вам очень интересные наблюдения, которые которыми я могу поделиться с вами по нормированию челюстной лицевой области своей, по технологиям Аркадия Наумовича Петрова. Все то, о чем я буду рассказывать, происходит начиная с мая месяца, с, тех, с того момента, когда я впервые открыла первую страницу книги. Мысль о том, что зубы могут расти, они меня посещали уже много лет. Отсутствие от зубов. В течение лет двадцати и только два своих зуба, остальное все протезы и все это вызывало беспокойство. Но когда-то в шестом году я прочитала "Секундный спорт" был журнал и там было описание, что у человека выросли зубы. И эта мысль всегда была у меня. И когда вдруг это подтверждение было написано в книге, я сразу поняла, что вот я зубы буду с этого момента растить. И какие-то процессы в организме происходили. Прочитав три книги за три недели, я попадаю сразу на семинар, на тренинг по учению Аркадия Науча Петрова «Древо жизни. И изучаю новые технологии. И с первого момента, с первого момента попадания в атмосферу, в которой все работало в этих технологиях, у меня начали расти зубы. Причем задачу я поставила не простую, ни один, ни два зуба. Один зуб через месяц и 32 зуба за год. Через месяц ровно у меня появилось то, что напоминало зуб. И знакомый зубной врач мне сказал, да, это зуб. Я обрадовалась и всем стала рассказывать, что это так. Остальные зубы росли. В рту был было постоянное ощущение электрического тока, болевые ощущения. То есть эти состояния, эти ощущения, они сохраняются на протяжении... Все дней вот эти месяцы с мая, мая, июнь, июля, август, сентябрь, то есть вот каждый день эти ощущения во рту есть. На тот момент, как ходила зафиксировать этот результат, ну, имеющихся изменений во рту. У официальной медицины, у стоматологов, ну как бы четких подтверждений на тот момент не было о том, что ситуация такая, как я хочу. Тем не менее, я получила справку о состоянии своей полости рта. И только после этой справки начал расти настоящий зуб. То есть вроде как мой организм дожидался того момента, когда я зафиксирую это документально. И это была точка отсчета, от которой пошли изменения более значительные. На настоящий момент времени идет нормирование челюстной лицевой зоны. Отмечается. Увеличение размеров того зуба, о котором я говорю, и прорезывание других зубов. И, понимаете, я думала, что они уже к этому моменту у меня будут в громадном количестве стоять во рту. Но сегодня <coughs> произошло переосмысливание ситуации, и я поняла, что происходит. Каждый зуб связан со всем организмом, со всеми органами в теле. И пока тело не готово измениться, Каждый орган тела, каждая клетка, до этого самого момента не будет появления тех изменений во рту, это видимые показатели, показатели изменений внутренних, которых ты ждешь. Но если уже начинают появляться нормальные зубы, здоровые зубы, которые все видят, то это показатель очень важный. Это значит, что где-то изменилась печень, где-то изменилась селезенка, где-то изменилась поджелудочная, может быть, сердце. То есть все органы связаны меридианами, каналами... Не менее интересный случай, свидетельство о регенерации зубов, привезла Галина Нищеретова. Она начала процесс регенерации самостоятельно в ходе чтения трилогии «Сотворение мира» Аркадия Петрова. Я Нищеретова Галина, живу в городе Кургане, свидетельствую о том, что после, прич... после прочтения трехтомника Аркадия Наумыча Петрова «Сотворение мира» у меня произошла регенерация двух верхних коренных зубов. У меня стоял, стояли, э, значит, такой золотой мастик, и он вдруг зашетался. Когда он у меня сошел, я огорчилась. И буквально через, через месяц была отечность десен, как бы десна набухла. Я просто подумала, что это воспалительный процесс. А потом э, языком обнаружила, что значит, острые, острые у меня появились зубки. Во время прочтения э, книги там был такой фрагмент, э, когда э, автор рассказывает о том, что происходит регенерация зубов. И я подумала, неужели такое возможно со мной? И как было бы это хорошо, если бы у меня выросли эти зубки? В декабре 2005 года было принято решение о передаче технологии регенерации зубов всем желающим. Эти люди собирались на специальные семинары по регенерации органов где в конце семинара проводился запуск регенерации определенного органа, в частности зубов. Эти семинары проводятся ежемесячно. Можно сказать, что сегодня особый день. Мы начинаем передавать эти технологии. Не просто запускаем, а мы еще и вам их даем. Вы видите, для вас сделаны все шпаргалки на листочках на этих. То есть мы вам даем эти знания с тем, чтобы вы могли ими пользоваться. И такие у нас встречи по разным, так сказать, технологиям будут проходить э, буквально э, каждую неделю. Значит, режим нашей работы будет таков. Вот сегодня здесь собрались люди, которые будут регенерировать э, зубы. Причем любые зубы, которых у вас нет. Мы не выбираем какой-то один зуб. Мы говорим о всех зубах, которые надо восстановить. Значит сегодня здесь уже все подготовлено может для кого-то странно звучит но мы действительно готовились для того чтобы здесь все это произошло и произошло очень быстро и шло очень уверенно к результату эта группа раз приблизительно в неделю после нового года еще в течение двух месяцев будет собираться в этом составе и мы будем проводить так сказать необходимые до работки, если будет у кого-то возникать там задержка роста или что чтобы простимулировать этот процесс. То есть приблизительно полтора-два месяца, ну вот где-то середины э, января, потому что до середины января у вас будет вот от этого импульса идти, а потом середины января мы с вами еще, значит, будем несколько раз встречаться по зубам. Точно так же мы сейчас запускаем регенерацию других органов. То есть на ту неделю у нас там будет по женщинам пузырь в понедельник. Потом репродуктивные женские органы в среду. И вот в этом году пока все наши новогодние подарки. Да? А дальше в следующем году мы постепенно будем идти дальше и запускать другие-другие органы. Но при этом я хочу сразу объяснить вам, как мы это все видим. Потому что, честно говоря, мы очень долго колебались. Вот давать это все в таком виде, то есть, ну как, как бы уже разжеванном до манной каши, или не давать. Почему мы так колебались? Потому что целью является не восстановление того или иного органа, а изменение мировоззрения. Вот если кто-то из вас вчера смотрел «Мастера Маргариту», да? там в рьете, когда посыпались деньги сверху, и все стали их распихивать, и магазин этот, на сцене все побежали одеваться, а потом, когда вышли, не задумываясь, как это все произошло, оказалось, что это платье голого короля. Вот чтобы никому не попадать в такое положение, понимая, что дар-то может быть, и даров даже будет, может быть очень много, но это определенный кредит. Потому что дармовым никогда ничего хорошего сделать невозможно. Можно только опоразитить свое сознание. Это надо понимать. Вот если вы это понимаете, если получая вот этот дар, допустим, в виде технологии, в виде тех зубов, которые восстановятся, вы после этого начнете очень непростой труд... Постижения, нового постижения мира, нового миропонимания. А по сути дела надо все изменить. Мы жили в одной реальности, надо переходить в другую реальность. Ведь надо же понять, почему это произошло. Ведь это не просто так происходит. Это же не чудо, мы же никому не говорим о чуде. Мы говорим о знаниях, и технологиях. Вот это является обязательным условием. То есть с этого мгновения люди должны кардинально изменить свой взгляд на мир. Надо научиться управлять со своим сосудом. А мы о чем говорим? А мы, мы об этом и говорим, и мы вам даем уже знания. И более того, мы говорим, что и это технология, поймите. Это технология, но надо иметь еще идеологию. Надо понимать, для чего это все делается. Если вы воспримете это, вот я сейчас эти зубы могу выращивать, я на этом бизнес построю, я на этом еще что-то сделаю, извините, вы не туда придете, не туда просто. Мы это вам даем не для этого. Еще раз говорю, мы вам даем для того, чтобы изменилось ваше мировоззрение, ваше миропонимание стало другим. Вот для чего это дается. Начиная с этих семинаров по запуску регенерации органов в группе фонд стали поступать свидетельства о регенерации зубов или решения различных зубных заболеваний. Одним из первых свидетельств о регенерации зуба появилось свидетельство из Донецка от Валентины Цибель. Это самое первое свидетельство, снятое на видео, где можно хорошо увидеть рождающийся зуб. Читаю сначала феномен тысячелетия, потом его именно годовая книга. Вот. Ну, много. А «Воскрешение» это были настолько близки к ними. Я по кодовой системе, значит, так... Алексей, да, у меня да. еще такой вопрос. Вот мы не так давно запускали «Регенерацию зубов». И вы были, кстати, последние да. в этой группе, вы опоздали на занятия, да, на, на, полчаса. на эту регенерацию. Я даже и коридор. даже были в коридоре, потому что уже в зале не было места, когда все это началось. А получилось так, чтобы в этой группе самой первые, у кого вот регенерировался зуб. Можно об этом немножко рассказать? Да, действительно, я опоздала. Но вот когда вы говорили как раз об импульсе, вы послали импульс. Я застала, я все записываю на диктофон, у меня все вот потом еще такой вот план был у меня именно выстраивание по стволовой клетки, вот голограмму. Ну да, я то проб... чтобы да, всем я был... Приезжала домой, я вечером вот, часов десять ложусь, я выстраиваю вот эти вот стволовые клетки. Но еще одно. Я почему вот, у меня же протезирование впереди, думаю. Вот хорошо бы сначала здесь у меня выросли зубы. Uh -huh. Я сама себе, кстати, запрограммировала. Потому что, думаю, на рынке стою, если начнут зубы расти, это же протез придется снять, как общаться. Но вот, думаю, сначала здесь попробовать. И вдруг у меня начинается вот боль, коронка стоит. Думаю, наверное, воспалилась десна. И я и она полоскаю золотой лус, полоскаю все. Потом начинается кровотечение, как кровь, вот, чищу. Что такое? Вдруг снимаю я протез, а у меня там зуб под ним острый. Думаю, что неправильно, какой-то острый сильный или осколок. Пять лет как вырвала зуб. У меня документы есть. Я, кстати, возьму, у меня Дмитрий Дмитриевич постоянно лечит. У него есть эти документальные. Ну, Это в Донецке там, да. да? И я вот возьму эти документы и смотрю. Сейчас зуб, но не могла ошибиться. Начинаю смотреть в зеркало. Сегодня, кстати, показывала всем здесь этот зуб. В зале, да? Да. Ваша да. группа. И наша группа, инструктора, потому что не всем верится, как это мы покажем. Но давайте, Не проблема, не вопрос. Смотрите, это ж, он отличается, кстати, по цвету. Потому что он белый, у меня зубы не очень белые. Не знаю, за счет чего его хоть чищу. Но этот растет совершенно белый, острый. А Хотя я думала, что он должен быть плоский почему-то. Большой, сначала тик, идет такой. Вот. Это все отмечали, у кого вот. начиналась регенерация зубов, что сначала идет остренький такой. <свят> Кстати, сегодня, когда вот импульс опять давали, как вы ну, почувствовали Я скажу так, у меня сдавило первое это горло. Я сток, воротник, думаю, или свитер. Но потом чувствую от щитовидки Пошел вот такой вот импульс, и они менее по всем губам полностью немели губы. А потом уже небольшое ощущение было на зубах. Если вы знали, как вы точно рассказывать, потому что действительно, когда идет регенерация зубов, то мы устанавливаем связь, потому что каждый зуб связан с определенным органом. Это не многие знают, но это так и есть. И для того, чтобы, поскольку мы работаем сейчас с большими аудиториями, с залами, да, для того, чтобы не проводить вот дифференцированную вот эту связь от каждого зуба, как к органу, с которым он должен быть в связке, мы это все завязали на щитовидную железу. И <kel> <Colin> поэтому вот когда вы вот сейчас сказали о том, что у вас сначала щитовидную железу перехватило... Ну я даже есть... вопрос задал, Да, но. да, то да. Но. Вы знаете, мне прямо душит. Нормально ли... Из Риги поступила интересная видеозапись занятия, которое проводит врач-стоматолог. Этот врач использует технологию регенерации зубов фонда Аркадия Петрова, которая передавалась всем желающим на семинарах по регенерации органов с декабря 2005 года. Немеси руки, у кого не удалены, удалены какие-нибудь внутренние органы. Или это аппетикс, или это миндалины, или это желчный кузырь, да. или это матка. Есть Два. Так, Вы знаете, что регенерация зубов и регенерация волос – это одна из самых сложных регенераций. <coughs> Цель нашей сегодняшней <coughs> работы – это восстановление зубов до нормы методом регенерации по технологиям Аркадия Новича Петрова. Это первое. Вторая задача наша – это создать информационное событие, вокруг которого ваши врачи-стоматологи будут чесать затылки и говорить, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. А на это мы с вами ответим. Никогда не говори никогда. Потому что то, что было невероятно вчера, сегодня имеет место быть. Но, к сожалению, ничего в мире не меняется так медленно, как наше сознание. Мы по молодости, без содержания, умно удаляем свои зубы, потом делаем мосты, потом делаем порциальные протезы, тотальные протезы и совершенно не задумываемся над тем, почему же, например, ящерица может восстановить свой хвост, крокодил может восстановить свой потерянный в битве зуб, а мы созданные по образу и подобию, довольствуемся какими-то обыкновенными, совершенно чуждыми нашему организму протезами. Да, все потому, что человечество избрало техногенный путь развития, а он оказался намного легче, чем духовный. Согласитесь со мной, что поставить на сегодняшний день востолевный протез или сделать порциальную пластинку в любой фирме можно за две недели а регенерировать зуб вряд ли нам удастся за две недели. Чтобы мы осознанно могли подойти к процессу регенерации зубов, я еще остановлюсь. Несколько слов скажу о клетках, о столовых клетках, потому что нам с вами надо будет работать с этим. В организме человека большое количество клеток. По разным авторам от 70 до 90 триллионов клеток. И в каждой клетке ежесекунда, Проходит 9 триллионов реакций. Вы только вдумайтесь, 9 триллионов реакций ежесекундно в каждой клетке. Нас интересуют с вами стволовые клетки. Стволовые клетки это уникальные клетки. Это клетки, которые не имеют специализации и способны к размножению, и способны давать любую ткань человеческого организма. Стволовые клетки могут превращаться в инвенте могут превращаться в организме человека в любую ткань взрослого, взрослого организма. И в костную ткань, и в мышечную, и в нервную ткань. И в клетки печени, и в клетки поджелудочной железы. Где же находятся эти уникальные столовые клетки? Они находятся в костном мозге, плоских костей. Не путайте, не в спинном мозге, а в костном мозге плоских и трубчатых костей. Так что мы сейчас импульскую. Импульсом выстраиваем голограмму корня здорового зуба. Для этого сознания заходим в хромосому, высвечиваем энергоинформационный каркас здорового зуба. Мысленно высвечиваем каркас здорового зуба, который мы регенерируем. Мы выбиваем, выбиваем. Угу. На этот вот. касается этот импульс. И две клеточки. Касается этой первой клеточки Еще две клеточки. Пять. И таким образом получили восемь. 8 клеток. Я так Рассказала а вот, о закладке. У кого-нибудь есть какие-то ощущения во рту вот в данный момент? Очень сильные, вообще несказанные. У меня, <сёк> извините, у меня была одна пациентка после наших занятий на приеме, Я рассказала. сказала, я пришла домой, я не могла найти себе место. У меня так все пульсировало в местах отсутствующих зубов и так все ныло, и я поняла наконец тех маленьких тех младенцев, у которых лежит зубы, почему они такие беспокойные и не могут найти себе место. Я не могла себе найти место. Вот это, вероятно, зависит от того, что у кого более развито воображение. Это уже она очень прекрасно развито и воображение, и видение, поэтому она ощутила, а когда я читаю лекцию, у меня все время постоянно вибрирует, но это те четвертый, которые отсутствуют. А вот Простите, да, да? А вот э, уже, значит, восьмерка у меня, значит, она там, произвела такую горизонтальную форму, она дала такой импульс этой первой клетки. И когда это девятая клетка, он уже у меня начал резаться. Но все перешло на всю полотночку. начали работать оба, обе стороны, верхний чилик. А язык, он вообще, э, ну, если будет совсем по-земному, распух, и он уже не вмещается так. Да? От них слов Я уже думаю, может быть, водички попить. Вот э потрясающее чувство. Вот как. Нет сомнения. фокус в том, что мы все разные. Нет. Понимаете, у нее моментально... В мае 2006 года из Красноярска поступили два свидетельства по решению заболеваний, связанных с зубами. Что примечательно, в одном из случаев свидетельствует сам врач-стоматолог. Здравствуйте. Меня зовут Голованова Ирина Викторовна, я врач-стоматолог. Я хочу рассказать о своих личных ощущениях по поводу регенерации зубов. Так как я считаю, что данная методика касается не только восстановления отсутствующих зубов, но и зубов, которые имеет какую-либо патологию, или лечены по какой-либо патологии, по поводу либо пульпита, либо периодонтита. Я хочу рассказать о том, что я сама лично присутствовала 16 февраля 2006 года на запуске регенерации зубов, здесь у нас в Красноярске. И вот я хочу рассказать о своих личных ощущениях. Значит... Мой зуб, седьмой верхний слева, был лечен по поводу острого периодонтита. Полностью запломбированы все каналы, но периодически после переохлаждения возникали обострения хронического периодонтита. То есть, естественно, признаки хронического периодонтита были, были боли и наблюдались признаки хронического гемневита. Во время запуска регенерации 16 февраля 2006 года, я именно работала на 7 вот верхний слева зуб, мои, мои личные ощущения, появились боль, такая легкая, как говорят, приятная боль, приятная, ноющая боль в области седьмого верхнего левого зуба чувство распирания, чувство легкого зуда. Затем эта работа по методике была перенесена на все остальные зубы, которые в этом нуждаются. Но я также сама лично в течение 15 дней после запуска регенерации занималась полуэтафоном. Во время 21.00 по 21.15 по красноярскому времени и во время повторного запуска регенерации, также в данном зубе, который имеет патологию, наблюдались чувства распирания, чувства легкой боли, чувство легкого зуда. Затем я немножко изменила методику, как мне уже потом подсказали, так как я сама занималась и на первой ступени древа жизни, и на второй ступени. Я изменила немножко по методике и стала давать просто как бы поддерживающий импульс, поддерживающий регенерацию импульс через сферу макроуправления, которая находится в районе Останкинской телебашни в городе Москве. И ощущения изменились, то есть ощущения стали более позитивные. И я стала замечать, что боль она уходит, и ее практически нет. И вот с февраля по сегодняшний момент, у нас, кстати, вот 9 мая в группе запускали еще раз регенерацию зубов, и вот после этого все ощущения именно в седьмом и во всех остальных личных зубах прекратились. И, и в период с вот 16 февраля, по вот, сегодняшний день, 10 мая, я могу сказать, что после переохлаждения обострения хронического периодонтита на ну, седьмом верхнем левом я больше не наблюдала. И объективно по поводу хронического гингивита могу сказать, что его признаки сейчас тоже отсутствуют. Могу сказать также еще о том, что я не только чувствовала, но и видела. Так как после прохождения первой ступени в древо жизни открылось ясновидение, я видела именно, как проходил сам процесс запуска регенерации. То есть видела, как берется стволовая клетка, как она становится именно в то самое место, которое нужно в данном конкретном случае, как происходит дифференцировка клеток как происходит их потом дихотомическое деление. То есть это все настолько интересно и необычно. Для меня, как для профессионала, свои личные ощущения, это, конечно, имеет очень большое значение. Я слышала, что у людей у нас в Красноярске... После запуска регенерации растут зубы. Лично я их не видела, но очень хотелось бы встретиться, посмотреть, поговорить, сравнить ощущения. И... Второй случай комментирует этот же врач стоматолог, и этот случай тоже не менее интересен. Здравствуйте, меня зовут Кенир Катя, я медицинский работник. Я обратилась три месяца назад я к стоматологу по поводу пародонтоза. Два зуба на нижней челюсти, они стали у меня расшатываться, шевелиться, и уже как бы, предполагалось шинирование. Моим стоматологом было предложено шинирование. От этой методики я отказалась и попала на лекцию Аркадия Наумовича Петрова. Тогда я решила использовать эти технологии, использовать этот метод работы, и у меня получились очень хорошие результаты. Результаты спустя три месяца, когда я сделала повторный снимок, то есть все эти результаты были зафиксированы на снимке. Появилась костная ткань, зубы зафиксировались, они перестали шевелиться. Вот. То есть, ну, стоматолог, конечно, мой пришел в такое недоумение. Я хочу прокомментировать, как, врач стоматолог данную ситуацию. Я не являюсь лечащим врачом данного человека, но прокомментировать данный факт я могу. То есть мы видим два снимка. Разница в три месяца. На первом снимке идет явное разрежение костной ткани, убыль костной ткани, то есть, как прокомментировала девушка, что зубы расшатывались, потому что костная ткань убывала. Через три месяца уже совершенно другой результат. Костная ткань выросла примерно до половины, то есть примерно на одну треть она закрывает Зуб. Зубы перестали расшатываться. Это именно по технологии регенерации тканей, когда ставятся клетки, стоки, клетки источники, Например, когда ставятся клетки источники, идет э, на рост, потолон... вернее идет на рост недостающей ткани, в данном случае костные ткани и зубы закрепились. Я хочу немножко. Э дополнить то, что как бы снимки были сделаны через три месяца, а результаты были да, гораздо раньше. Он был более ране, потому что это ощущалось на физическом плане того, что как бы чувствовалось, что происходил какой-то процесс. Процесс это чувствовалось на физическом плане, чувствовалось как сначала это болезненные ощущения были, потом вот просто как какой-то процесс происходил. И это было примерно спустя через неделю после того, как мы стали работать по технологии Аркадия Ульяна Петрова по регенерации зубов. То есть различные ощущения у людей, насколько я слышала, то есть это чувство движения, чувство зуда, чувство распирания. То есть чувствуют люди, что процесс какой-то идет, а потом уже это объективно видно. В данном случае это видно по рентгенограмме. Спасибо. Фонд Аркадия Петрова традиционно выпускает киножурналы «Древо жизни», в которых освещает новости, и в последнее время у них стало много свидетельств. Свидетельств, в частности, регенерации. Одним из последних свидетельств, вот, которые в новом киножурнале будут озвучены, это свидетельство по регенерации зубов. Там будет собрана вся история. Вопрос, в основном возникающий у всех, кто смотрит киножурналы, действительно ли происходят эти регенерации? Регенерация происходит, да, действительно, на самом деле. Есть свидетельства, приносят. Люди говорят об этом, показывают, люди даже открывают рот, показывают, что вот растут новые зубы. Медицина принимает? Принимает, медицина принимает. Люди ходили к своим же стоматологам, которые подтверждали, что да, на самом деле это новые зубы. Свидетельства есть. А у вас происходит регенерация и других органов? Да. Что с ними? Какие свидетельства? Уже по каким органам сейчас? Свидетельства есть многие по регенерации репродуктивных органов женских. Они восстанавливаются со всеми функциями обязательно. Так, регенерацию, вот недавно мы запускали желчного пузыря, аппендикс да, скажем, регенерация почек, все это есть. Это происходит как в групповом, так и в да, индивидуальном порядке? Да, как в индивидуальном, так и в групповом порядке обязательно. Понятно. Что является свидетельством для вас, что вы требуете от людей предъявить? Вам в виде доказательства, что у них действительно этот орган вырос. Почему спрашивают этот вопрос? Потому что многие спрашивают, каким образом вы подтверждаете свидетельство. Ведь сказано от фонда, заявляется, что вы требуете настоящего официального медицинского подтверждения. Да. Что именно является в данном случае? Обязательно, да, люди идут на УЗИ, угу. смотрят, можно компьютерную томографию, где орган показывает, что на самом деле он есть, новый. Во-первых, у них э, после удаления сохраняются документы, что орган на самом деле удален. Угу. Они, э, вот, имея вот эту справку, что орган удален, получают от врачей другую справку, что на самом деле орган на месте. Врачи как к этому вообще относятся? Кто как? Кто Понятно. верит, кто? Понятно. Кто говорит, почему нет? Раз, да. говорит, у ящерицы возрастает хвост, почему говорит, человек не может вырастить орган? Есть такие? Это уже более так продвинуто, скажем. Хорошо. Что касается вот этого фильма о развитии технологии регенерации зубов в фонде Петрова, там звучит вопрос о том, что одна из читательниц, которая вырастила себе зубы, по-моему, Владивостовская, сказала, что она выявила множество внутренних связей, и они очень важны для человека, эти внутренние связи, органов с зубами. Вы об этом тоже говорите людям? Да, обязательно, потому что у нас каждый орган связан, связан друг с другом, все органы в организме так называемыми внутренними связями. Так, и зубы в том числе также связаны с какими-то органами определенными, да не с какими-то, в основном со всеми организмом они связаны. То есть вот те свидетельства, которые мы на экране увидели и увидим, они действительно показывают, что у этих людей, ну, для примера, связь с какими-то органами вы можете подтвердить. Я говорю, например, если вот, э, есть же, даже сейчас медики там, да, доказывают, что определенные зубы связаны с определенным органом. Исследования такие проводились, обязательно они есть. Ну, вот, допустим, у нас четыре случая здесь освещено. Да, по-разному, по да? Да, они в случае разные, есть какой-то конкретный пример, где какой-то орган связан вот, с зубами, был и зубы, как бы как следствие порушились. Скажем, но все равно, вот даже мало того, что с. Внутренними, да, связями, все это связано. А также при нарушении внутренних связей, нарушаются внешние связи нарушается внешняя связь, является причиной, как бы вот, прямая обратная связь, да? mm -hmm. Какая-то причина внешняя влияет на причину разрыва этой связи внутри организма. И наоборот, если прорывается внутри связи, то прорывается обязательно в отношениях с людьми, с миром совсем. Например, если человек агрессивный. Так, скажем, да, страдает печень, а в итоге орган, зуб, который связан с печенью, начинает болеть. Почему в основном многие знают, вот застудили ноги, заболели зубы, да? Э, неперевариваемость в кишечнике какой-то пищи, например, через неделю начинает заболевать зуб. Это прямой доказание о том, что вот зубы связаны с внутренними органами, в основном с кишечной сферой. Но всем трудно понять. Как Взаимосвяз... что такие зубы взаимосвязаны еще и с внешним миром, про который Вы сейчас сказали? Как, как вот это ощутить? Как человеку обратить внимание на то, что у него внешние связи... Вот простой Страст. такой пример. Вот что означает зубы? Жевать. Да. Жевать, да, например, скажем? Да. Если чего-то там говорят людям не по зубам, а человек все равно начинает дальше, продолжает грызть, заболевают зубы. Не знаю, насколько это понятно, например, или непонятно. Например, что-то не дается человеку, да? Ну, это не его, так скажем. А он все равно старается, вот почему у людей, у других это возможно, у меня нельзя. Он начинает дальше. Грызь, грызь, грызь это все, мало-то, что да? и людей начинает грызть. Если это не под силу, этому человеку, да? Зубы докажут, что тебе это не по зубам, ребята. Успокойтесь, ищите другое направление, не надо по головам ходить людям. Понятно, а с чем же тогда связано? Понятно. То есть человек ну, понял, что он, приходя к вам, эту причину уже может узнать? Вы занимаетесь? Да, мы обязательно занимаемся, да, мы выявляем эти причины, которые приводят к определенным заболеваниям, не только по зубам, скажем. Человек приходит сюда, мы вместе с ним начинаем выявлять, что привело к тому или иному заболеванию. И часто причина вот такая внешняя оказывается? Да, очень, практически всегда. Потому что люди сами начинают это понимать, что да, они были там, там, то неправильно, что привело к этому определенному заболеванию. Все взаимосвязано в мире, что внутри в организме, вот, каждый орган связан друг с другом, что и вовне. Как вот, например, если получается, да, вот почему именно, вот, вот скажем, человек человеке сидит страх. Ну, запустил в себя в силу чего-то страх, например, да, и вот каждый раз... Встречает, обязательно человек, если в нем сидит страх, будет встречаться ситуация, которая будет приводить его к страху опять. Происходит накрутка постоянная, постоянно, постоянно внутри создается напряжение, лопается почка, ну, начинает прохлить. Если человек это вовремя осознает, можно всю ситуацию исправить. Мы вот выявляем, с чем человек, например, почему, чего ты боишься сначала, выясняем. И потом рассматриваем этот страх, стоит ли этого так бояться сильно. Как только человек понял, что это именно его же энергия, что не стоит этого бояться и почку выздоравливает, и он идет радостной по жизни дальше. Но это мы коснулись восстановления органа, да? То есть орган больной, да. причина, допустим, вот такая внешняя определена, и орган выздоровел. Да. А бывают случаи, я так знаю, что у вас случаи, когда совсем удаленный орган, либо после онкологии, тяжелого заболевания, какого-то поражения органа, да. он хирургическим путем удален причина все равно там похожая. Причина, да. Если вы обеспечите человеку запустил регенерацию, то этот орган полностью установится на том месте где от удара. Да, без осложнений каких либо и, скажем, в организме все выровняется обязательно. Если человек осознал эту причину, да, которая вот привела, скажем, к удалению этого органа, вот удаление это до какой степени нужно было вот в себе постоянно взращивать это страх в случае почки, примерно, да, скажем. Mm -hmm что э, организм вынужден отказаться. Ну, То есть жертвует отказ... вот этот орган? Как жертвует этим органом, да, просто. Понятно. И вот, если у человека, человек, вот, бывают же случаи, здесь же обращение, когда несколько органов у человека отсутствует, о чем это говорит? Один орган, второй орган, третий орган. Э, э, не, не гармоничен он в мире, иметь, да, вот. Есть очень большие претензии к себе, к миру, к своему окружению, человек не может понять, что он переделать может только себя. Вот изменить сам и изменить что все вокруг, а вот не надо пытаться, скажем, все, вот все, все окружение, весь мир привязать к своему мировоззрению. Вот когда вот этого человека не удается, он начинает рвать себе органы, просто надрывается. В итоге, там раз, один орган, второй, третий, и сам остается, ну не хочешь жить, пожалуйста, на жертву, жертву, жертву своими органами. Ну это просто от незнания. А какие основные проблемы еще возникают у ну, людей, которые обращаются к вам, живущих в городе? Вы же принимаете в городе Москва, здесь достаточно много разных проблем. Людей, вот, В городе очень много всего сплетено, просто Тогда, во-первых, большое количество народа, разные энергии, да, просто много всего. Здесь, э, как бы, очень близко все расположено. Спрашиваете, да, вот э, люди думают про политику, увидели по телевизору что-то, там начинает хаять, там все говорить, там увидели по телевизору что-то не так, опять, там да, но жалуются на всех и все, спрашиваются им, говори, ну зачем вам это нужно? Это означает то, как мы понимаем, просто, да, что чтобы человеку выразиться, это ему нужно, необходимо, обязательно, то, что у него внутри кипит, да, оно обязательно сваливает на кого-то, что вот человек никогда не может себя, вот такой человек, винить во всем, да, а виноват кто-то. Вместо того, чтобы самому измениться и с другой стороны посмотреть на мир, да, с другими глазами, он начинает винить всех тоже от незнания. Ну, а, как, а как можно посмотреть на мир другими глазами, вот как вы это человеку объясняете? Ну человеку не нравится, например, там экономически, ну там денег мало, или политика нашего страны, вот обычно а Просто вот начинается сразу таким же образом, я человеку говорю, да, вот смотрите, вот, вы недовольны своей властью, вот лично от вас, от, от вашего недовольства что-нибудь там меняется? Он говорит, нет. Я говорю, тогда зачем? Вы сами себя изводите. А к чему это приводит, вот, например, человек Внутреннее Внутреннему напряжению. начинает начинают э, э, органы, во-первых, скажем, да, вот обмены процесса нарушаются мгновенно внутри. Uh -huh. Как только давление, давление постоянно, нервы, нервы становятся как струны. По ним уже ток проходит свободно энергии, которая есть, да? Начинается закупорка, это замыкание просто. Во-первых, и во-вторых, выход, выход из организма да, тоже тормозится. Начинаются проблемы с ночевым пузырем, с кишечниками, потому что вот он, вот ту информацию, которую принимает, свободно отпустить не может. То есть вы хотите сказать, что политические как бы, критиканы, они как бы имеют определенные проблемы со здоровьем? Всегда. То есть у них голова. Обязательно потому, что они недовольны этим, а сами ничего не могут делать. А постоянно думают, как изменить политику, да, скажем, вот, правительство, а не самого себя. Постоянно болит голова. И если он принял эту информацию, всосать не может, как следует, да? Запоры. Центр занимается вопросами не только целительства. В центре же еще какие-то происходят консультации, насколько мы знаем, по простым жизненным вопросам. То есть, например, сын наркоман, там, какие-то проблемы с обучением, то есть простые житейские вопросы решаются. Как вы прокомментировать? Это? Да, приходят люди с такими вопросами тоже. Я говорю, с ним проводятся определенные беседы, чисто же на психологическую тему. там, да. И с таким вопросом все чаще, чаще и чаще обращаются люди. потому решили мы, вот как время пришло уже, да, так кажется, что мы будем... Вы вешаете это все в интернете в виде маленького видеороликов и будем отвечать на эти вопросы конкретно уже что нужно делать людям чтобы не было таких ситуаций и как можно им помочь будем делать эти, вот. эти маленькие фильмы будут да. иметь э, профилактические или уже прям уже приклад. Ну, можно да. уже как бы э, то есть при... применять и когда настала ситуация и как профилактической чтобы... Да, применять... чтобы этого не происходило Посмотрим, может ли будем передавать какие-нибудь технологии, чтобы люди работали, чтобы отвести, чтобы не было такого, ну, там, ни наркомании, не алкоголизма, ни таких, вообще других вещей. А какие все-таки причины, как вот раз мы коснулись этой темы, наркомания, алкоголизм, Ну, так, на скидку, конечно, трудно сразу на этот вопрос ответить. Ну, самое, что первая причина, это люди чувствуют себя одинокими, не нужно, брошенными. То есть недостаток внимания со стороны кого? Начинается с родителей. Не, То есть с детства не... причина, да? да? с детства. И не хватает любви, просто их никогда не любили. И никогда не занимались их чаями, да? Вот они чего-то желали, хотели видеть там. Ну, это просто никто не обращал внимания. Как, ну, бросили. То есть этим человек просто привлекает к себе внимание? Да, только любите, посмотрите, я же тоже живой человек. Вот, вот одна из основных причин такое бывает – Не любовь и одиночество. Люди начинают искать э, э, жить ну, в своем мире, придуманном. Хотя тут много всех причин, но в большинстве случаев вот так. Этого набора свидетельств вполне достаточно, чтобы понять силу возможностей человека, осознанно относящегося к своей жизни и осознанно пользующегося зачатками силы мыслей и других скрытых возможностей. Более глубокие результаты оздоровления достигнуты у тех людей, которые хорошо осознали причины заболеваний, в том числе заболеваний своих зубов. Сами аналитические выводы и комментарии специалистов мы с благодарностью дарим всем, кто предоставил свидетельство и надеемся, что они позволят всем лучше усвоить уроки жизни. Фонд Аркадия Петрова благодарит всех людей, предоставивших свидетельства для создания этого и последующих киножурналов.